Для кого нужна такая бочка? Это мне нужна такая бочка. Ржавая, очень хорошая. Вы посмотрите, какое дно. Супер дрявая. Хочу посадить туда Алисум. Сноу Принцесс. Вроде она как великоватая. 20. Сколько литров флор? А, 20 литров, да? 20. 200 вот надо только сейчас немножко хочу уменьшить 200. я хочу я говорю я хочу уменьшить нет я конечно ничего не хочу уменьшить но вот буквально на один ободочек вот так вот вот сейчас покажу вот так вот так вот но хорошая такая бочка удивительно соседка дала даром сейчас вот маленькая ее тут под шаманим потом покрасим вот и, пожалуйста, базончик для Алисама Сноу-Принцесс. Готовим вазу. Готовим вазу. Ну, подожди ты, ну куда? Смотри, на машину уже катится. Ваза-то наша. Ты что? Нет, ну посмотри, она катится прямо. А. Какая хорошая бочка, ржавая, красивая, супер прям. Сейчас все досталось же, кому-то же везет, в частности мне. Все по технологии делается, видишь как, чтобы ровненько было. Ага, видишь как? Вот они, строители умеют правильно все делать. Вот, примерно так. Примерно так. Ну че, он не ровный что ли? Все это тут я не понял. Ну выравнивай давай, выравнивай. Третий сам не Ну а, да. Еще наметили немножко убрать. На Наметили, говорю, немножко убрать, говорю, все, давай, пилим, пилим. А шкурить надо от надо от ржавчины, обязательно. подались он получил свой такой же окончательный вид покрасила я ее Ну, конечно надо будет поставить на уже на исходную позицию на то где место она будет стоять ну в общем то совсем неплохо получилось ну понятно дырявенькая что ж теперь зато объем какой солидный будем надеяться что Алису ему понравится здесь. Рочка приобрела вот такой закончен вид. Посадила, ее туда Сноу Принцесс Алису. Видите, как она хорошо здесь встала. Покрасили дыры, я думаю, даже нисколько ее хуже не делают, потому что будет отходить вода здесь. Посадила Алису на Постоянное место жительства. Будем ухаживать, будем ждать красивого цветения поставил прямо в центр нашего в центр нашего двора чтобы было видно как это красиво когда она зацветет ну что друзья весны красивых цветов исполнение желаний здоровья